Давным-давно мне попалась на глаза новость о том, что китайцы на темную сторону Луны высадили свой луноход. И там он как бы ездит, собирает какого-то рода информацию, типа. Вот. И новость такая довольно посредственная. Она так промелькнула, как будто ничего существенного не произошло. Ну вот и чтобы, видимо, привлечь внимание к своему луноходу, китайцы разместили информацию о том, что... Луноход на некотором отдалении увидел квадратный какой-то объект. Они его назвали хижиной и все такое прочее. Короче, раздули на ровном месте очень серьезную новость. Прям, смотрите, смотрите. Луноход обнаружил странный объект на поверхности Луны. Бла-бла-бла. Как будто я поверю в то, что китайцы прилетели на Луну, и они там что-то делают. Ну, представляете? Вот И прошло сколько там, пару месяцев что ли? И в итоге они там перенаправили свой этот луноход, и он подъехал к этой херне, которую они там разглядели. Вот, это оказался просто камень. То есть, вторая статья сейчас вышла. Ничего параллельно промежутках не произошло. Такое ощущение, что китайцам делать нечего, и они вдруг решили, что Луна — это планета, что Луна — это спутник, что это круглой формы объект, и что на него можно высадиться, и они туда полетели и отправили туда аппарат, для того, чтобы он ездил и разглядывал камни. То есть, фактически, других новостей Луноход не прислал. Он рассказал нам только о том, что он увидел нечто квадратное, заинтересовался, приехал к нему, а это оказалось просто камень. Вот и все. А попутно я увидел еще одну новость, о том, что ученые, наконец-то, наконец-то, так долго ждали. Наконец-то, на расстоянии 120 миллионов световых лет они увидели взрыв звезды. Представляете? Для тех, кто не понимает, я скажу, что один световой год, один световой год, это расстояние, которое преодолевает свет за год. И для тех, кто не знает, я поясню. Скорость света это 300 тысяч километров в секунду. Повторю, ученые наконец-то с помощью бинокля, наверное, увидели на расстоянии 120 миллионов световых лет увидели взрыв звезды. И знаете, что самое смешное в этой статье? То, что они разместили видео. Я посмотрел. Более отвратительной компьютерной анимации, более дешевой, более... Я в принципе не понимаю, для чего это было сделано. Люди действительно настолько тупы. Общество реально находится на уровне баран. Оно не в состоянии понять простых вещей. Оно не умеет считать. Оно в принципе не понимает смысл слов. А журналисты это, — это кто? Размещать вот такую информацию на новостном портале, на официальном, на одном из центральных в стране. А потом я сегодня еще посмотрел своего любимого блогера, одного из немногих. Я мало кого смотрю, но вот один из таких — это TM Studio. Если вдруг кто не знает, посмотрите, вам понравится, очень хорошо Паренек рассказывает интересные вещи. Ну, уже не паренек, уже мужчина. Но... Ну, может, по сравнению со мной в годах есть. Суть не в этом. Хороший человек. Мне очень нравится, как он рассказывает. Мне очень нравится, как он снимает. Я не буду перечислять все новости, которые у него есть. Аналитика, значит, тоже по поводу космических новостей, там всего прочего. Э -э тоже очень смешные, интересные вещи. Ну, уже даже, наверное, не смешные. это уже Это уже сарказм. В некоторой степени. Это уже просто, я не знаю, это уже перебор какой-то. Ну вот парочку из них я буквально так озвучу. Значит, давным-давно собирались запустить второй телескоп на орбиту. Типа, вы же понимаете, я всегда говорю в формате типа, что касательно космоса и достижений, там, полетов на Марс и всего остального. Вот, собирались давным-давно запустить и потратить 500 миллионов долларов Старыми деньгами, старыми технологиями. А в итоге потратили 10 миллиардов. У меня некоторые люди спрашивают: ой, ну как это? Нам что, обманывают, что космос есть, типа? Нам что, обманывают, что там МКС типа кружится? Нам что, обманывают? Да, обманывают. И спрашивают люди с таким еще, главное, с такой уверенностью. Зачем? Зачем кому-то это надо? Я повторюсь. 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов. Вот, это херня из говна и палок. Сейчас ее там собирают, фольгой обматывают и собираются отправлять, типа, в космос. 10 миллиардов. И она, типа, будет присылать там шикарные снимки какие-то. Хаббл уже наприсылался, понимаете, да? 120 миллионов световых лет Хамбл у которого меньше метра там или сколько у него линза, не линза, а это зеркало Ой, как вообще в это можно верить насколько тупым надо быть болваном, чтобы верить вот во всю эту херомундию? и еще одна новость, очень интересная тоже есть такая организация, называется Космос, и руководит ей имбецил э, по прозвищу Варагозин так вот этот мудак заявил в своих там каких-то соцсетях, он любит там всякую галиматию писать, он заявил о том, что сейчас тоже бабла они, короче, из бюджета возьмут очень много и запустят в космос огромное количество солнечных панелей и лазерную установку. Так вот, штука какая? Значит, солнечные панели будут вырабатывать там электричество и в те места, в те регионы, где вообще труднодоступно и где там херовая жизнь, туда, значит, они будут лазерным лучом направлять энергию, которую будут раздавать там людям электричество. Дороги туда построить? Да нет, зачем? Туалеты, там, инфраструктуру, медпункт, больницу, школу. там Еще как-то поддержать, помочь. Или автолавку туда отправить, чтобы люди пожрать могли купить. Не, нахера, зачем? Давайте мы отправим в космос солнечные панели. Мы еще не разобрались, как тут на Земле делать так, чтобы КПД у нее было высокое. Я сколько лет уже занимаюсь этим вопросом. Я нашел пару, пару альтернатив, но они... Требуют кое-чего. Ну, то есть, как бы, есть некоторые условия, без которых просто не обойтись. И нужно делать будет выбор. Там, выбирать напряжение, выбирать вольтаж и отказываться таким образом там, от инвертора и прочее, прочее. Ну, то есть, как бы, минимизировать потери и таким образом вырабатывать КПД. А они собираются в космос отправить, ну... И лазерным лучом все это потом направлять в какую-то конкретную точку. Видимо, это будет какая-то стационарная орбита. Что тоже непонятно. Почему? Потому что... Почему я задаюсь вопросами? Как будто я не понимаю, что это бред. Как будто я не понимаю, что это ложь во имя лжи, во имя воровства, во имя грабежа блядь бюджета. Почему я... Это вот представляете, насколько ложь проникает в мозг человека, что она начинает провоцировать какие-то дальнейшие вопросы. Ты начинаешь копошиться и пытаться убедить себя в том, несмотря на то, что ты прекрасно понимаешь, что это ложь, убедить себя в том, что это как, как это будет работать. Ну, то есть ты как бы ищешь альтернативу, ты ищешь логические оправдания и осмысление всего происходящего. Тот, кто верит в то, что э, власть мужчины там сидят и что-то делают для общества, для народа, он имбецил. Ему надо сходить вот, где-нибудь рядом с домом в поликлинику и посмотреть, до чего дошел прогресс. Есть такая песня восхитительная. И увидеть, что в поликлинике рядом с его домом, к которому он приписан, весь прогресс заключается в том, что установили аппараты для выдачи талончиков. Вот и все. С номерами. Вот и все. Как стоял рентген. Конца 19 века, как стояла УЗИ середины середине 20 века, в поликлинику, в аптеку можете зайти посмотреть, как лежали симптоматические средства, жаропонижающие, болеутоляющие. Вот и все. Ничего не изменилось. Ни новых технологий, ни новых каких-то фундаментальных открытий, ни прогресса, ничего. А еще я рекомендовал бы тем мудакам, которые верят в то, что существует космос, верят в то, что власть заботится о них, верят в то, что президент не умеет врать и все такое прочее, включить включить телевизор. Пойти еще в газетный киоск, если такой есть, стоит где нибудь там на остановке, и почитать все то, что там пишут. Я поздравляю вас, если вы верите в все это галиматики. Вы имбицил вы недоразвитый и слабоумный человек. Вы даже не человек, вы баран. И правильно они делают, что грабят всех вас. Плохо они делают, что грабят таких, как мы. Но правильно делают, что грабят таких, как вы. Потому что вы абсолютно полностью заслуживаете того, что имеете. Вы имбецилы, которые, скорее всего, еще и имеете несколько кредитов. Я не удивлюсь, если те, кто меня смотрят обложены кредитами по самой помидоры. И продолжают верить. Вот в эту галемачу. А может быть еще и в Бога. Восхитительно. Вот еще, что я хотел сказать. Не подписывайтесь, не пишите комментарии, не ставьте лайки. Ни хрена ни всего доброго.